финансовый бренд да, это скажем второй по значимости турнир и те видно финансовые бонусы они больше убыточные потому что все команды которые участвуют в лиге европы мы увидели полтаву идет спад в чемпионате люди не привыкшие играть на два фронта потому что ну или в техническом плане или я не тренер не могу этого сказать но мы наблюдаем картину большого спада и финансового в том числе черноморец достигая высот в Лиге европы и показывая хорошую игру, развалился финансово. Ну, не развалился, скажем так, а пересмотрел свои. Да, повлияла ситуация в Украине, но, наверное, и расходы, которые связаны с Лигой Европы, тоже. Лига чемпионов, да, это и контракты, и спонсорство, это и финансирование. Практически сегодня Лига чемпионов содержит всю Европу. Детские, юношеские, молодежные программы по женскому футболу, поступления для детского футбола, клубов и так далее, так далее. Финансирование отборочных чемпионата Европы и так далее. И так далее.